тому ли я дала? та та та т Ты оставь их, я сниму, как они лежат. Вот мы на месте бывшей деревни находимся. Три, два, времени. один. По весне-то и хорошо видно колодцы, а вот по лету они очень здорово зарастают. Может там золото внутри? Увесистое, да? Да, сразу в карман даже я еще не смотрел. Блин, аптека, прикинь, классно. А ну-ка по пять тысяч рыла. А то всех перебодаем. Послушай, женщину, забей. А мы что сегодня будем делать? Мы сегодня идем на старое одно место. Там должны быть дома. Я в свое время еще туда ходил. Разведку делал. По-моему, домовых ям, насколько помню, там не было. Но видно, где стояли дома. Там такое еще дерево типично тополь, по-моему, стоит. И под ним как бы фундамент должен быть. И своё время там около дерева я ходил, бляху нашел такую старинную медную красивую. А говорил золотую. Не знаю, Маме сказал золотую. Я всё врал. Красиво. Сейчас мы как раз речку будем проходить, вот она речка была, ну, стандартная как для деревень, то есть вокруг поля, просторы для земледелия По дороге, по которой мы сейчас идем, это старинная дорога, она в царское время уже была дорога, то есть на картах она нарисована четко Здесь просто единственное видишь современно уже ближе к Брежневу, здесь уже насыпку делали то есть, она, видимо, дорога маленькая все равно, как бы в старину уже ходили на обозах. Все-таки здесь болотистая местность, она, может быть, подтопала. Сюда уже в советское время уже при помощи тракторов навозили вот, э, землю насыпку, постелили. Вот сейчас мы идем. Прям чувствуется, как возвышенность идет над полем, а разница большая. Правда, веселые собаки меня. попали. Попались. А где наши? Уже унесли. Собаки унесли? Yeah. Надо их запрягать. Сбуки, щебуки. Пожли, волк. <рех> <рех> <рех> Мушка не понимает, что происходит вообще в этом мире. Ой, хороший какой и а. посмотрите какой он хороший какой он классный ёлок, ёлок. Ох ты ох ты, ох ты какой Ой, как мне он нравится такой пушистый вообще ну теперь нам никто не спрашивает ну, что скажешь я что скажу я скажу что мы обоих забираем рыжий работать будет <с1> <с2> а второго мы будем тискать. <с2> <с2> да, он вообще будет развлекать. А зачем ты включаешь металлоискатель? Просто мало ли что. Ну ты же сам сказал, что ничего не будет. Ну, это так, предположим. Это так, проверка-то. Для успокоения. Просто место красивое. <с2> да, место очень современная, поэтому... А. Тут уже просто, если мало ли кто. Мало ли кто пробку потерял? Да. Ну, фигу, скопа, Правильно, зайдем. Послушай, женщину, забей. Не, не. Пойдем до урочи. Дорога современная, видишь, сразу нашипка. Волк на фоне коров. Волк на фоне добычи. О, интересно у тебя Вот даже отсюда, если сейчас подойдешь сюда ближе. Уже можно рассмотреть, где уростища Прям видно, она сразу. Вот мы на месте бывшей деревни находимся. С левой стороны, как видно, нету даже никаких намеков, что здесь э, были какие-то дома. Но зато слева как раз вот улица шла, она вот так прямо шла. То есть дома шли, получается вот дорога шла, и вот с правой стороны дома шли туда вниз до низа прямо там речка как раз идет и туда прям дома практически до речки доходили и там уже рядом брод шел на другую деревню скажу. места здесь живописные вот если посмотреть он вдали какие посадки красивые А мы сейчас будем смотреть домовую яму какую-то. Высматривать, как коршуны. А? Что говоришь? А, ты фоткаешь? Ты... Что? Фоткаю, да. В колодец, смотрите, во! Вот тут дома двух надо под Смотри, Одни на окоп, ребят, не ходите, потому что можно вот так вот провалиться По весне-то и хорошо видно колодцы, а вот по лету они очень здорово зарастают и можно не всегда увидеть вот как бы да, и не всегда встанялся. ваш прибор вас спасет. Да. Нас вот один раз спас. Да, упал я за прибор выбрался. Прибор, правда, пострадал, лопнула вот здесь штучка одна. Сейчас покажем. Ну, это не критично, уже позвонил как бы человеку, которого покупал. Он сказал, бесплатно все починит. В общем-то вот она, здесь спазов сошел, а вот с той стороны лопнула. Вот отсюда видно. Вот она лопнувшая. А, да. Лопнувшим. Ну, общем, ну не критично, выживание. мозги самое главное целые. Главное, что я цел, да. Да технику технику всегда можно, конечно, приобрести, но тоже подружиться с ней не каждому. Да, но в плане того, что все-таки каждая вещь энергетика своя обладает. Уже привык к этому прибору, полуслово понимаешь. А такой же прибор возьмешь, не узнает Может, с ним договориться на энергетическом плане? Ладно, не каждый в это верит. Смотри, сколько бутылок стоит. Поработали, ребята. Кстати, есть и царская. Старей двушку кто-то оставил, засними. как-то странненько. А ребята, все ребята пришли, смотрите, бутылки разбросаны, пломба, кто-то выкопал. Монету кто-то оставил две копейки в 1974 год, ну кто-то, видишь, э, эти монеты не собирает поздние. Ну шурфивши видно, вот ну так что-то как-то шурфивши мало, тут всего-то сняли, сверхний слой. Ну дом старый, смотри-ка, здесь шурфили закладывали, шурф. тут. Сейчас мы походим по Шурфу, попробуем, может быть, посмотреть, может, что-то пропустили. Смотри, какая штука. Бутылочки. Смотри, какие бутылочки интересные. Да. Смотри, какая царская, да? Не хватит, конечно. Да не, это царское дело. Вон, смотри, царского времени бутылек Целый, кстати, возьмем. Хотя он не Лопнувший. лопнувший рядом с железом монетка оказалась царская ребята ее попросту пропустили вот эту железку сначала вытащил О, здорово под ней лежал а как вообще сразу хорошее разделение цели сразу показала и железку и монету вот монета значит, понятно да? в общем лазим по шурфу по А ты уверен, что это монета? Да это монета. Ну круглая она. А чего она такая тонкая? Стерта уже. Получается, у нас шурф был здесь. Ребят, здесь, здесь прошурфили. Они еще так красиво квадратами. хлоп хлоп хлоп хлоп Да, керамики вообще-то, смотри, очень много горшков. Клад-духи выскапывали, значит. Здесь, наверное, не один клад был найден. Вон там. Ну, купили они, ладно. Да. Даже как-то приятно вот так можно смотреть. Да, вот это какая шир... вот это да. Да. Вообще много стекла, Обрати внимание. Не, не во всех фундаментах, чтобы стекла не было. Да. Все самое интересное было забрано до нас. Но это если по стеклу и керамике, а насчет монет, не знаю, может еще что-нибудь выбьем. Да, но они тут конкретно работали. Ты да, да. блоков они вот этих. Да, вот, видно, вставили, что вставили. хорошо, прям вот действительно проф. Единственное, Я что не... Была выключая, не глубоко. Вон сколько керамики. В общем, мы продолжим их наследие. Не ихнее, а их. они тоже пользуются газом. Вот. И они все это оставили? Да. Вот это непрофессионально. Вот это непрофессионально. Вот это гаденько, я бы даже сказал. Нехорошо. Надо всегда за собой убирать. Гаденько. И вообще, если не приходите уже на место, надо шурфы закапывать. Да, здесь кто-то сто процентов или жил, или по наводке. Потому что здесь так вот не увидишь строение дома, его не видно практически вообще. Ровная практически площадка. А тут там, тут заложив шурх. Явно кто-то знал, как расположение дома относительно улицы. Ладно, кирпич заиграл, да? Ну, а? да. какие кирпичи. Это стена идет, о. Стена идет? Да, у меня горло уже. А. а тут железяк, кстати. Вот она, наверное, так и звучала. Она или железо так звучит, или цари бывает. Примерно одинаковая. Копать... А к нам коровки пришли. Да, смотри -ка, какие красавицы ходят. А у меня сигнал. Да. Ну, может, кусок железа. Понял, не это. Да. Вот она, кружка, походу, мы нашли. Да ладно. Блин, пипец, кружка интересная какая. Сари какая. Это не кружка. Старая. Ж... Ой. Для интересная... жульена, в общем. Да. Вкусняшки. Для... Стучать не буду, мало ли хорошая какая-то, да? Старая какая-то интересная такая. Да. А, реально старая какая-то. А может быть они оставили? Нет, как это оставили? Ну а что? Копали-копали, попили и оставили. Старая, советская, скорее всего. Может там золото внутри? Мысли Почистишь, ладно? Почитал. Я только хотел сказать. И сейчас там хабар. Я думаю, что она так звонит. Волк прошляпил самое интересное. Он сказал, что это царская бутылка, но при этом не видел даже, почему она царская. Смотри. я по горлышку определил. Ой, Блин, блин, аптека, прикинь, классная. Звон слышно? Какой звон? У коров. Ага, -а -а. у то Да вон они, потому что пришли. Снова. И за время моего наблюдения я могу сказать одно, у них прослеживается четкий лидер. Не, надо отсюда варить, нет ничего. Сусанин, и он везде их водит. Ну, Давай, походу. я же тебе говорила сразу идти к тому. Пойдем, сходим, посмотрим. Да? К квадратному. А ты иди, а я сниму. И что Какой все Все увидят, где он. Ну где керамика лежит, много. Думаешь, там? Где? Не знаю. А ты еще куда-то хочешь? Не знаю, может пройтись, посмотреть. Вот там, угу. где береза находится, вот там я ремень находил. А, -а, -а. Ну, не ремень, а давай. Вот они до стены копались. От стенки до стенки. По сути, так вот профессионалы вот они или нет? Ну, как-то все раскидано, я не знаю. Я же сам не профессионал. Вот здесь еще, смотри, играет не всего вот комната. идеи. Давай, здесь железа много. Тоже комнаты вот здесь можно должны быть. Ты сейчас на месте того шурфа, да? Да. Вот и объемы, собственно, всего происходящего. Что-то там волк распаряется. Господи, что-то... Тебя не слышно, но ты что-то там очень... Иди сюда, смотри, что здесь Откуда? А что же они тогда искали, если там одни пузыли? Ух ты! Нормально так ребята поработали. Тут железо сколько здесь, собирая, не хочу. Да, смотри -ка. Смотри, сколько тут бутылок, от смотри, сколько у там царских бутылок. Там конкретно царских. Ты посмотри, а тут фундамент старинный, да? Здесь старый очень. Ну, у меня реально ощущение, как будто люди знали, где работать. Ну, знали, не знали. Ты посмотри, сколько бутылок они тебе наковыряли. Точно били прямо. Собирай пока светло. Смотри, сколько всяких. Пока светло, я лучше сниму. Мощно. Смотри, вот здесь какая коллекция бутылок. В общем, я целый. О, смотри, вот, как трактор работает. Да, ну, здесь не один, я тебе точно говорю. Не один человек, да? Конечно. Ты рада за бутылки, ты посмотри какие, а то ты одной обычно радуешься, а здесь сори сколько. Есть. Ты оставь их, я сниму, как они лежат. Че? Ты прям собираешь так их? Попробую. Капитально. Попробую сейчас. Здесь позвонить. Этот дом они разобрали по полочкам. Ты еще походил, ладно? Чуть такое? А что я видел эту бутылку, кстати? Нормально? Да. Она проросла. Да. Интересно. Зачем она О, дурацкая? Слушай, монетка какая-то. Думаю, что за сигнал думаю, такой звонит? Поздний, что ли, не пойму. Sorry. Что, убитая, что ли? Ну, у меня уже телефон не хочет фокусироваться. Он не хочет работать. Он расслабленно Короче, надо убить. Вот такая монетка. Вот. На фоне такого прекрасного заката я хочу рассказать о том, почему возмездие в виде нас настигло этих ребят. Ну нельзя так делать. Это просто ай-яй-яй. Это просто некрасиво, не культурно, неприлично. И еще множество эпитетов, посвященных загрязнению нашей матушки природы вот где по трескал а мы а ты показывал эту бутылочку вот это вот шебртся еще, еще интересно царь царьская извини даже как если бы мы могли и были на квадрике мы бы еще и железо все забрали да. у этих поросят даже комары согласны За мы За то, что мы а если история развивается иначе волк если они здесь нашли вот. кланачку кладуху и настолько были этим увлечены что просто все остальное для них явилось пустым мы будем надеяться на это пускай ребят найдут что-нибудь правильно? Да. А тому ли я дала? Та-та-та-та. Неужели да? ты весел? Неужели ты улыбаешься? Да а о чем мне говорить? Вредный. Я же волчички нашел <свист> Вредный фунзель волк. <свист> Сегодня целый день фунял. фунял. Но... Я сейчас всем расскажу, какой бывает неказистый вредный волк. <свист> <свист> Давай монету. Да пока нету. Давай монету, казунь. монеты нету. Как, нашел одну тебе? Это ты себе нашел. Тебе бутылочек сколько волк нашел. Ты или? Да, я же сюда потащил пути. Волчичка, пойдем, пойдем. И так мы не дошли. Может, они и там тоже уже были. Следует дойти, я считаю. Сходи ты пока, я просто... Ладно, пошел. пойду. Все, ребята, зима скоро. Зуравлиный клин ведь. Пошел я, ну, а, Пойду погуляю. Тебя не видно, зато видно коров, которые переградили на дорогу. Дистиллята, волк. Телята. Эй! Молодняк! у тебя с носом. Уша такой. Такой ушаль. В общем, момент истины. Мы нашли яркий свет. Доставай. Мы, мы нашли одну монету, ребята. Она как вообще нашлась? Вообще интересно. Еду. Такой прям сигнал. Пим! Тонкий вообще. на Что-то Ночью. Потому что, что это здесь вот, через да. вот это Еще монету вот. даже не видели. Потому что темно было. Я без фонарика, чтобы не палиться даже подсветку на приборе выключил. В общем иду, пим пим такой сигнал тонкий вообще как струнал. Обычно этот сигнал у Аки на крупные империя монеты. Тут даже сомневаться не стоит. Или на железо, обычно на кровельное у него такой именно сигнал. Ага. Поэтому что ты собственно говоря не нашел? Ну, да, вот тут вот, вот, можно выкинуть. Канинку я нашел, кстати, еще. копая хлоп, сразу же беру этот кусок, провожу, пим сигнал, все, в куске. Беру этот кусок, в общем, разламываю пополам и чувствую, такое большое, выпадает прям посередине, оно прям Фух, на шмяк. землю. Да, шмяк, такой звук. Ну, там точно, думаю, монету сто пудов. Достаю и беру, прям, кругленькая такая, вот, нормальная такая, вес тяжелая. Увесистая, такой. да? Да, сразу в карман даже я еще не смотрел. Ну, ну потому сейчас что Сейчас будем смотреть, фонарика, что да. за монета. Так, вот. это при вас делаем, Монета сюда. Да. кстати, мне кажется, что это Павел. Ну что, и, три... Два, один Не, не Павел Это, да это монетка Александра Первого Двушка Надо ее Более, как она звучала вообще она такая, да. Она тейна. Тейна. да, сохран ты хороший вроде Помыть ее <с bilan> В общем, вот так вот Нифига не Павел, жалко Копейка классная, кстати, Сохрана попалась Показывай Где там все монетки-то? Mm -hmm. Сегодня вот мы нашли о какая вообще копейка вообще в сохране 1898 год вообще пирожечка такая патинка у нее да. благородная и вот еще мы монеты выкопали и непонятно где но ну, советина кстати видно угу. герб пятнашка походу рамочная вот сегодня такие вот монетки плюс еще двушка пять монеток ну нормально что там ходили вообще ничего да Не... Не забирай свою монету, если, если это не Павел. О, вот так вот, видите, ребята. Ну, я, я просто Памята. очень импонирую именно этому Мне тоже нравится правителю. Он тебе нравится начал, когда мне он нравится начал. Да. Ну да. У меня вообще Николаевский монет. Если купили. вам не тут. Вот именно. Вот так, что не надо к чужой славе примазываться. Да, посмотри, я случайно там калькулятор нажала. Пять минут. Я вообще не знал, что здесь он есть скажем так реально то есть все познается с Прикол, значит да, есть здесь. смысл волчички в твоей жизни оправдан прошли мы сегодня 5 километров погуляли до урочище просто гуляли мы пришли за металлоломом. мы иногда кстати не бред будем металл собирать потому что металл подорожал в цене. Раньше мы на него даже не обращали внимания, мы его обычно складывали всегда в кучу. Ну там кто-то собирает, приезжали, забирали. Иногда на водку давали ребятам, что где лежит металл, где можно приехать, собрать. А сейчас мы уже с недавнего времени стали сами собирать. Ну хоть как-то иногда можно окупить поездки. А, вилка. Из вчерашних наших здешних поползновений мы вынесли один вывод что, скорее всего, ребята просто здесь нашли что-то серьезное и уже на все остальное просто закрыли глаза. Вряд ли они уже будут сюда возвращаться, поэтому, ну, мы не чувствуем, скажем так, угрозений совести, что мы здесь что-то соберем, заберем и так далее. Что там происходит сзади меня? Что там сзади меня происходит? Что творится? то что творить, мать-царица? господи! Приколисты! собаки. С вот ремешком, смотри, конин. Нам такой еще не попадалось. С ремешком. Классно, ну, да? Себе... Собаки тебя окружили. Ты, ты посмотри, вся Ты все сейчас. Ну, это коповский свитер. Это же ладно. Конин, О, сколько? Не хотят они? Ну, <связанная> косточка-то, она не сваренная, не вкусная, мне кажется, они уже ее грызли, не перегрызли. <связанная> <связанная> а рог ты здесь еще вчера нашел, по-моему, да? Да, где-то валяется. В общем, приступаем к работе, да. к сбору. Приступаем, забираем. Ребята, если вы будете смотреть это видео, кто здесь шурфил, вы нас, конечно, простите, но мы, кажется... Мы не могли пройти мимо. Да нет, ну просто на самом деле искренне рада за вас, что что-то у вас нашлось. Может быть, вы пришлете, покажете, что вы тут нашли. Такого прям богатого. Потому что ну, керамики здесь много и видно явно, что ребята ушли, бросили. Что-то нашли интересное, в общем. Что-то, что зальстило глаза, да? Да, здесь конкретно собирали. Прямо. Прямо все умно даже вот человеческие останки есть. Вот. Да, человеческие. Не то слово, прям человеческие. Так, где у нас мешок? Людские. Мешок. Мешок у меня за спиной. Давай. Смотри, их в поле даже не видно. Да. Одни хвосты торчат. Ага. Все, на разведку ушли. Наши Керамики собратья. Вообще а? очень много. Да, а кстати, я же красивые. хотела показать вчера кузнецовский фарфор где-то. Сколько красоты. Так, так, так. Да, вот оно. Видно. здесь его много. Вот клеймо. Тоже такие вещи интересненькие. Вот такое стекло. Синяя, красивая. Волк, а мне кажется, это даже лампа могла быть. Ты посмотри, какой рисунок. И... Вот она бы целая. А бы. А Точно, правда. О, да, скажу, да красивая. Сумма. Помнишь, мы с тобой в антикварном такие лампы видели? Да. Как кодильницы Вот такие вот предметы. Ну, это понятно. У меня... ну, тоже... приехать погнали волк покопать тут, тут. да вставай, мисок. И... у нас некое впечатление сложилось того что все-таки это не жилой дом был а скорее всего либо аптечный пункт либо да, этой... лекарня что бутылки с йодом И предметов очень много колбы до да, предметы да. вот допустим даже много вот таких вот вещей это от утк для людей, которые не могут ходить им. Дают у нас железовая дохрена. Да, да, мы, кстати, нашли еще несколько пробных шурфов. Ребята работали хорошо. Явно не один человек трудился. Практически всю деревню исшерстили они, да? Да, они везде. Сейчас что до тех березок прогуляемся. Но там наверняка тоже. Туда тоже проезжали. Хотя ну упади, потрать сколько времени на это все. Да они не один день здесь были. Тут часть осталась не, шур, не я думаю по весне мы сюда приедем покопаем Если, конечно ребята у нас не опередят не опередят, да потому что это скорее всего наверное больница правильно ты говоришь э -э, больница наверное, была потому что куча ну, посуды какой-то местный Да, да куча посуды разные вот глиняные такие вещи тоже аптекарские ну, тварь, да, такая да лечебная скажем как ты говорил вот эта штука чуть чуть Утка, ну, это утка, да, особенно для тех, кто не может встать. Прикольно. Их несколько я обнаружила. Ну, как бы не может, если даже один человек жил, десять да уток ему зачем? Да нет, не может быть. Действительно, ты правильно говоришь. Это явно какой-то был, был комплекс какой-то. Странно, что такая маленькая деревенька и как бы один дом был из них. Тут стояло-то домов, может, максимум пять. А кто его знает? Может, нет. А может наоборот как раз местный пункт, в который свозили всех с округи. Ну да. Может быть, так. Ну так как у Чехова уездный доктор. Да, мне вот это очень нравится штука. Вот, смотрите, ребят, крутая вещь. Здесь еще можно походить, я думаю. Нужно катушку маленькую брать, потому что очень много железа. Железа прям вообще огромное количество. Прибор здесь просто. Зашкаливает. Да, он здесь просто тухнет. Слепым становится. В общем, мешок такой, да. А килограмм... он не порвётся? Килограмм сорок, наверное, будет. Я не должен порваться. Он пятьдесят килограмм выдерживает. Там острых вещей очень много. Да. Так вот и пошел. Ты куда намылился? Нам ещё к березкам. Кстати, часы здесь нашли. Или весы были, или часы. Стрелочки кругом разбросаны. Ну что, пойдем сходим, посмотрим там. Давай, а? пойдем. Ну, Еще нашел вскок. Везде, везде шубки закладывают, смотри. Кстати, очень красиво работает. Вот честно. Да, здесь. Кто понимает? Бутылочки. Смотри, какая вещь была, я, красивая. Есть, я забирать. Да, если это не Блин, Подков смотри, Выкопали опять. Смотри, сколько подков. Вот эта подковина неплохая, кстати. Но ребята поработали, здесь ничего не осталось после них. Да прекрати, здесь еще полно всего. Ну, вот следы здесь, они еще облазили. Прямо следы вон, тянутся. Береза? Нет, не береза, туда вот в сторону уходит. Угу. Но это вот домовые ямы, они увидят. Даже. Может посмотрим, куда тянутся? Сейчас Кто сходим. Здесь, да? не И вот. здесь они тоже, наверное, пробуем, чтобы все так Да, вон видно да. Кирпич. Ну, э, проверяли здесь, есть кирпич, нет? Мне кажется, они просто работают дальше, будут. Вот, железяка какая, блин, какая тяжелая. <coughs> Можно прихватить, если она того стоит. взяли деревеньку в разработку да. Ну как? Нормально. Шурфили? Нет здесь, нет, здесь домов нет. Давай вот там дальше по-моему будет. Привет, привет, баночка. Ты ты понравилась? Баночка. А, ну Лябой, Лябовь! Два брата акробатов. Господи! Меня, меня взяли в оборону! В общем, тут такова. Сюда скорее всего бригада приезжала, потому что ну, вдвоем-троем здесь не справится. Ты такая умняшка, ты такая умница, ты так овечек гоняешь красиво, шабаки. Хороший. Смотри, какие у нее, да? Да, смотри, Черненький. египетский разрезы, да? да как будто глаз Ра. Кушистый какой ты, а? Угу. Что, сейчас подойдешь к корове, скажет, рубль давай и дальше проходи. Кажется, перед нами... Выросла преграда. Да, рубль давай, дальше проходи. Помнишь, как Ты знаешь, да? судя по ее выражению морды, рублем ты не отделаешься. Да. У нас же как да, пай. Не... А ну-ка по 5 тысяч рыла, а то всех перебодаем. Муха. -пу -пу -пу -пу. Ушка. А мушка. Ты такая красавица. Мушенька. Мушенька. Мушенька, мужка? Ну вот, и рубля не надо. Ну что, берем одну бяшку с собой? Ну ты шо? Нить. Рялка, да? Нет, не жалько. Просто они все вместе ходят. У них семья. А -а -а. Голка, иди сходи к ним, может они тебя подпустят. Чего? Смотри, какие они маленькие колеси. У них даже рогов нет. Я на не а мне кажется, не подпустят. Не? <мес> <мес> <мес> <мес> Волк. Это потому что ты сказала. <мес> не знаю, у них паника. Это не потому, что я сказала. Это потому, что они прекрасно знают, с кем имеют дело. Да, Майк. Да. Посочку тебе дать? Нет. Мне хамон. Давай. Кого? Хамон. Какой хамон? И чириза. Ты мне запорол красивую съемку. ты знаешь об этом? Своим незнанием и неведением. Я не знаю, про что ты говоришь. А я знаю. Половольно... Те, кто смотреть, Дай будут... денег, я куплю и съем. <свят> и ты так и не узнаешь. Они так не, они тоже не знают. Кстати. Все все знают, кроме тебя. Нет. Ладно, никто ничего не знает, кроме тебя.